Добрый вечер. Вот, друзья мои, мой новый мотор Suzuki Dt9. .9. И сейчас коротко расскажу про установку тахометра. Это у меня товарищ все никак не соберется его установить. Сейчас э -э, покажу ему. И заодно, может, кому-то тоже будет интересно. Такой тахометр у меня, у меня простой тахометр, мне он нравится ну, вот, эта модель. На самом деле нет э, никаких различий, если кто-то берет другой, э, устанавливается несовершенно совершенно одинаково. И сейчас скоро, коротенько покажу, как его устанавливать. Значит, первое. Достаем тахометр с батареечкой сразу устанавливаем батареечку на место в общем пока подготавливаем ставим батарею если у вас батарея уже стоит но ну, может быть там пленочка стоит защитная которую надо вытащить В общем подготавливаем тахометр чтобы он был рабочий и так батарейка стоит теперь выбираем место где на румпеле будет стоять у меня тахометр ну вот здесь наверное у меня он будет стоять крепиться у меня он будет на этом месте за счет двустороннего скотча он у меня идет в комплекте вот такой и сейчас мы подготовим место и закрепим его здесь. Так, чтобы хорошо держался, нужно обезжирить поверхность. И вот сюда сейчас мы будем ставить его. Так. Закрепляем. Сначала на корпусе непосредственно тахометра, а потом уже тахометр устанавливаем на румбель. Вот так. Ну, а дальше уже будет подключение. Это ничего сложного, сейчас я вам покажу. Так. Стоит, установлен тахометр. Дальше открываем колпак. Он нам пока не нужен. И сейчас наша цель. Вот эти проводочки завести вовнутрь. Смотрим на румпель. Вот поведем вот здесь. Здесь пройдет у нас с проводами внутрь корпуса лодочного мотора. И дальше мы выведем к э, бронепроводу свечи, на которой его и установим. И все. Сейчас покажу. В общем, желательно тянуть так как идет кабель от кнопки. Вот видите, я скрутил эти два провода два провода вместе, чтобы было удобнее протаскивать. Общем, сейчас главное провести. Аккуратно провести все в мотор, чтобы не, чтобы не болталось. Но ну, в принципе можете вести прям хоть напрямую, неважно как. Просто хочется сделать так наиболее аккуратно. Вот, ведем. Ведем. Ведем внутрь. По проводочкам, по проводочкам. Вот здесь они заходят, проводочки, значит, и мы туда заходим. И вот так вот далее. Вот, смотрите. Сюда зашли. зашли туго нигде не нужно натягивать чтобы был какой-то свободный ход чтобы там когда у нас двигается там румпель там туда-сюда чтобы не было чрезмерной натяжки провода поэтому лучше немножечко оставлять запас далее ведем его к прони проводу я веду по этой стороне вот виду по этой стороне. Вот то, что лишнее там длина, ничего страшного. Это потом мы скрутим и положим в поддон. Лишний, лишний не страшно. Далее, вот смотрите, есть два провода, красный и черный. Красный провод будет измерять индукцию с бронепровода. Поэтому мы берем и делаем 5 виточков вокруг бронепровода. Плотненько, колечко к колечку три-четыре-пять виточков вот, пожалуй, так а черный провод мы закрепим на массу под любую гайку Сейчас с помощью изоленты закрепим. В общем, смысл в чем? Этот красный провод будет замерять индукцию при каждом срабатывании искры и считать. Вот так. Какой провод вы выберете, неважно. А этот провод черный нужно куда-нибудь закрепить на массу. Под любой болт, под любую гайку на корпусе. Ну, конечно, головки, наверное, не надо. Или вот сюда можно э болт вкрутить или найти место. Ну, вот, например, да, с массом. Возможно, мы куда-нибудь сюда и прикрутим. Вот, друзья. Массу я посадил сюда. Под этот болтик с контактами. Вот, что вам было видно. А лишние провода сейчас скручу. И положу туда вниз. Пускай там лежат никому они не мешают вот так оставлю немножко красного вот так проверяю что не мешает снимать в порядке все в порядке этот лишний обрежем все вот и вся история все аккуратно культурно Дальше. Показываю, как настраивать. По крайней мере, показываю, как настраивать свой. Не знаю, как настраивать ваш э -э, тахометр. Но, скорее всего, что-то все время похожее должно быть, наверное. Э -э на 3 секунды зажимаем кнопочку. Держим. Зажать кнопочку на 3 секунды, чтобы выйти в режим программирования. Вот появился режим программирования. И здесь нужно выбрать, сколько за один оборот коленвала будет импульсов. Вот. У Сузуки, например, у Ямахи один импульс за один оборот. Потому что на каждый цилиндр отдельно идет свой свечной провод. У Сузуки два импульса за один оборот. Потому что здесь... Параллельно срабатывает с одной катушки а, а, сразу на две свечи идет импульс. Поэтому, по идее, должно быть так. Вот поставил, потом проверю. То есть за один оборот, за один оборот два импульса, два импульса срабатывания а, на свечном проводе. Вот. Ну, потом на воде проверим, правильно ли я понял или нет. Всем пока.